Димочка. Димульчик. Утро уже. Вставай, сынок. Димчик. Просыпайся. О, глазки вперед, Димчик. Стоешь? Да. Сегодня выходной, но мама наша на работе. А мы с Димой будем дома. Давай поднимаемся. Нам нужно сегодня в квартире убраться. Потому что у нас у нас бардак. Бардак. бардак. О, наш Самсончик, смотри, тоже проснулся. Доброе утро. Доброе утро, Самсончик. Давай Самсона покормим, а то он Давай. голодный, наверное, у нас. Самсон, умываться идем? Да. Давай. Где щеточка твоя, Димас? Вот она. На, держи щетку. Будем чистить зубы. Так, а паста где? А вот она красная. А, вот же паста наша. Давай. Утренняя песенка. Давай, я тоже почищу зубы с тобой. зубы да? да это круто правильно надо зубы чистить каждый день и каждое утро каждое утро и каждый раз вообще после еды рекомендую чистить зубы врачи кого нашел сок. сок ну давай открывай Папа, смотри как я умею не... молодец давай так теперь надо попить сок тогда. Да зато горький. Горький? Ну-ка дай-ка я попробую, почему горький? М -м -м -м. Он, он просто после пасты такой горький. Когда вкус пасты уйдет из авто, можно будет попить. Пылесосить, да, будем пылесосить. Только давай, знаешь как, перед тем, как пылесосить, мы давай сначала все игрушки уберем, которые остались тут со вчерашнего дня. Давай вот эту пирамидку разберем. Разберем, сложим ее в нашу ведерочку. Давай складывать. Вот такую мы построили башню вчера с Димой. Разбираешь? Да. Давай складывать. Пирамидка, такая разноцветная пирамидка у нас. Очень хороший конструктор. Мы вчера долго строили его, да? Так, а теперь ведро закрываем. Давай, закрывай. <свист> <свист> так, и надо убрать его. Пошли, поставим, где у нас все игрушки. Вот, куча игрушек у нас. Дим, постель надо заправить. Смотри, что так не подойдет. Да, давай заправлять будем постель. Давай. Нам, чтобы было веселее заправлять, давай света побольше сделаем в комнате. О, на улице спали, уже светло, видишь как? Папа, у тебя Телефон. Папа, у тебя зарядился? Телефон. Телефон, да, зарядился. И усам так залезал. Вот, мама читает книжку у нас. Так, да а давай вот эти, вот эти книжки мы пока сейчас уберем. У, у тебя... что? Ну что, смотри, мы с тобой заправили кровать. Молодцы мы, да? да. Смотри, солнышко какое у нас яркое тут светит. Да. Тут. Да на, да, на нашем пледе. Так, что делаем дальше? Дальше с ним пылесосим. Пылесосить рано пока. Давай еще будем дальше убирать. Все, что у нас тут валяется мамины всякие тут упаковочные пакетики вот закроем шкаф можем гладильную доску убрать мама вчера гладила а нам надо убрать А что, попить тебе нали? Давай теперь будем диван убирать. Диван! Диван маленечко задвинем. У нас съемки были, поэтому тут вот оборудование еще осталось. Оборудование мы сейчас уберем на балкон. И будет у нас чисто здесь. О, здесь тоже конструктор, Димка. Смотри. Тоже конструктор раскидали. Где наше ведро? Вилья, буха, ли буха. Принес. Ну давай убираем. Слушай, а витро то уже забито полностью. Сюда и не лезут наши детальки-то. Нет. И куда их денем тогда? А давай, знаешь, как сделать? Да. Мы вот так сверху их приделаем. Вот сюда. Давай. Чтобы они не были разбросаны по всей комнате, по всему балкону. Он сам с нами идет убирать. Так, собираем пирамидку. А вон еще детальки, Дима. Готово! Готово, ура! С Нового Все года вот готовы. еще елочка осталась тут. Все, ставь обратно. Самсон, выходи, тут холодно. Выходи. Пошли. Иди. Пошли покормим Самсона. Пойдем. Пошли. Зови его, зови. Самсон, пойдем, пойдем. Самсон, пойдем пойдем, пойдем, пойдем. А давай мы пойдем, и он пойдет с нами. Пошли. Пойдем. Вот он бежит, бежит, бежит, бежит. бежит, Самсон, пошли. Идет? Да. О, замеукал. Правда, кушать хочет? Да. Так. Давай посмотрим, где у него тут еда. Так, здесь нету. Вот, ой, Дима, у него последний пакет остался. Последний пакет, давай откроем. Давай. Вот мы самсонечку еды положили. Дима, ты что там собираешь? Да, там Магнитики. Есть. А это нам в Макдональдс дали, да? да. Макдональдс. Смотри. Бери. Вот он побежал быстро. Давай еще раз быстренько котнем ему. вот эту коляску, давай уберем ее? Давай. тележку. смотри, Ребеночек у нас тут в тележке. Подвинем мотоцикл и туда поставим, да? Пусть она здесь стоит. У нас еще одно световое оборудование, надо убрать вот это. Да, ее убрать. Папа! А. Мотоцикл А, это у нас мотоцикл сломался, да? Ломилась тут деталька Давай. Удлинитель смотаем сейчас Ох ты, как Дима умеет Ну-ка, еще раз можешь? Да -хо -хо. Круто Давай еще разочек <свист> <свист> Бога как Дима кувыркается Молодец и Дим, тебе брать? нужен еще этот самолетик? Да. Вот нашей маме тете Вале цветы подарила. Смотри какие красивые. Что это за звуки? Ну-ка быстро, быстро идем. Смотрим. Ой, Дима, знаешь, что произошло? Нет? Самсон покакал и зарывает что-то там. Сейчас будем за ним убирать. Теперь, фу, Самсон! Ой, бег Димас, пойдешь убирать за Самсоном? Моя лопатка О, лопатка О, фу, а, как много навалил Самсончик наш Самолет прилетел Давай я теперь тебе запущу Готов? Да Отойди подальше Полетели <смех> Что-то он не летает. Так, что это за носок тут лежит? Кому оставили носок? Давай убираем. И здесь, смотри, носок лежит. Давай все, убираем все вещи. Убираем за самсоном. Вот, теперь у кота чистый туалет. Мама перед тем, как уйти, нам оставила стирку. Пошли посмотрим. Вот -во -во -во. целая машинка белья, надо нам с тобой развесить. Пошли сушилку освобождать. Давай. Давай. Вот наша сушилка. Давай здесь тоже сделаем света побольше. Все. Давай здесь будем убираться теперь. Давай. Ну вот мы с Димой разобрали сушилку, пошли заберем. Давай. Пошли за бельем. Так, отходи. Сейчас мы просто вот так вот в тазик сбрасываем. Все. Идем развешивать. головой достает до вот этой. Головой как раз до сушилки достает, Дима. Молодец. Будешь мне подавать белье? Да. Давай вот Дима сам даже развешивает молодец молодец давай я тебе помогу чуть чуть вот папина рубашка. папина рубашка, давай я ее повешу, она большая ну вот какие мы молодцы с Димой развесили белье Стасик обратно в ванну так, эти ящички закроем, что у нас тут все открыто надо хорошенько убраться. Так, свернем плед. Дима, давай коврик свернем. Пропылесосим, потом его опять можем собрать. Давай. Самсон его весь уже разгрыз. Смотри, весь погрызанный. Бедный наш коврик. Дим, стул, стул убирай под стол. А кто это у нас здесь, смотри, Дим, кто Полина это у нас? Ну-ка убирай полерабакара, давай, в игрушки его убираем. Давай, и ножницы можно убрать вот эти. Вот сколько у нас игрушек много. Давай коврик тоже пока сюда поставим. Давайте продавец. Что вы мне продадите? Давай пульт пока убьет. Давай со стола вытрим. А то тут какой-то чай пролили что это тут? Давай. Чтобы у нас все чистенько было. Мы с тобой убрали здесь все. Добрый. Осталось только пропылесосить. Пошли за пылесосом. Давай, за так. так. Ну вот мы с Димой пропылесосили. Дима, дай пять. О, молодцы мы. Давай пылесос уберем. И останется нам только помыть посуду. Тут вон целая гора посуды. Со вчера осталось. Ну ничего, мы с ней расправимся и сегодня, быстренько. А потом будем кушать. Так, сматываем пылесос. Вот и его место затолкаем его ну что, вот какие с Димой мы молодцы мы убрались пропылесосили всю квартиру помыли посуду а сейчас будем кушать так, что нам тут мама сварила макарошка сварила сейчас будем разогревать макароны так сварим сосиски сварим сосиски и будем кушать дима ты хочешь кушать Да. да будем кушать а что ты смотришь сейчас? мультик какой-то смотришь да халк человек паук Так, вода уже почти нагрелась, закидываем сосисочки в воду, сейчас мы будем кушать, а пока разогреем макарошки. Так, Димочку разогреем. И себе тоже разогрею. Горячие макарошки. И сосиски почти сварились. Ну вот, мы убрались. Мы молодцы, да, Дима? Да. Мы ждем маму с работы. Да. Покушаем. В общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Ставьте лайк подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.